Всем добрый день. Вчера купил в магните вот такой конструктор. Такой марки Sluban или как это читается, не знаю. За 99 рублей магните он стоил. На самом деле. он хотела заказать на Алиэкспрессе. На Алиэкспрессе он стоил на 20 рублей дороже. Поэтому смысла не видел. Мне нужен велосипед для видео. Да, для видео. Вот такой конструктор здесь снимаю снова штатива, очень так удобно. Платформа у него. Не надо мне нужно съесть. Сейчас его оценим. Нисколько он тачный. Этот клуб первый, первый раз берем такой. Вообще ничем не пахнет. На, посмотри на письмо. Ничем совершенно не пахнет. Дай понюхать. Побери, что-нибудь нюхай. Вот, Так. Да, ничем не пахнет. Мне больше всего нужен велосипед. Поэтому я его сейчас буду собирать. Это волосы. Волосы бери. так Волосы нам же нужны. Есть человек без волос. Так, во-первых, что здесь? Да, смотрим велосипед. Колеса по крышке здесь нет. О, вот это вот что получилось это подожди пока У -у -у. сначала для велосипеда первые на это все колеса вот они колесики а что это? И корзинка ну вот он стоит в принципе он стоит что я... корзинка так немножко приблизи вот такой Велосипедик? Стоп, Стоп, еще нужно, подожди, все, еще. все, еще, еще, еще надо вот это вот куда-то на задницу Инструкция. инструкции. Прикрепляется он под платформе к этой, ну, в принципе, не знаю, зачем вы прикрепляетесь, он и так устойчивый. Так, вот, что тут еще у нас? Человечек, давайте соберем человечка. Я, я, а можно я попробую? Подожди, ну, тут необычный, конечно, человечек, А я, я его собирал, у меня такой есть. А где ноги? Вот, вот. они ноги. Смотри, как надо. Ну дай-дай. Так, вот. ну, да, вот так вот. Такой вот человечек у нас получается. А вулки, да? Да, какой радостный. А кстати, у него голова крутится не только вправо, но еще и вверх-вниз. Единственное, что мне не нравится, как у него лицо сделано. Рисунок лица. У него очень такой... Да я, я, я, Так, сейчас будем делать почтовый ящик, да? Угу. Так, это сюда. сюда Сначала нужно вот это А я, кажется, знаю, как это Дай мне кружочек Может, Пожалуйста, пили, пожалуйста. Вот так, еще вот такая Ладно, И... собирайте угу. Так, человечек Что ручки такие. Я, я подниму. Угу, спасибо. Нет, они еще не только. Вот, а вот так вот движутся. так вот Они вот так вот Так движутся. это у всех такое решаются? Нет, они вот так вот вперед, назад. Вот так вот так. Ага. Это у меня такой был человек. Было где он тебе сейчас? Не разобрали. Зачем? Не знаю. Ну вот такой вот он. Получился лохматый такой, лохматик. Лохматый. Я как он на платформе-то держится. Ну, если честно, мне такие фигурки не очень нравятся. А как он, ну, будет... Конечно, он, а такой... как он будет сидеть? Посмотри на велосипеде, как он сидит. Он на нем наверное, не сидит. Он стоя ездит. Ну, вот так вот. Еще нужно куда-то вот такую вот штучку. Дожди, Это багажник с сидушкой. Так, где на картинке? Один, второй для чего интересно. Это запасной. Да, иногда так бывает. Вот такой багажник а у него. А где как будто письмо. А где письмо? Не знаю, где как будто письмо. Ну, письмо. Оп. Сейчас. На всякий случай я дам ссылку на такую же фигурку на Али. Или он не должен не ездить что ли? Он как-то странно сделан. Попробуем подставку его. И нет, так-то он нормально сидит на нем. Так вот. Не, в принципе да, держится он. Если его. О, зацепить хорошо, вот он сидит. О, нормально. А теперь, да? Ну, да. теперь нужно собирать письмо. Ну собирайте почтовый ящик-то. Ну почтовый ящик. А я по схеме Вот это вот. Видишь, она так не крепится. Крепится, стоп, стоп, дай, дай, Вот. стоп, да да я знаю, что, что дальше. Я знаю. Да Петя, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, вместе. Так, вот. стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, Вот так. Вот это вот что? Это у нас вниз, да? А где у нас стена? Стена сейчас будет. Сейчас. Куда нужно будет положить письмо сначала. Сейчас. Подожди, стоп, Одну минуту. Вот, все. Вот так, ага. сейчас. Или вот, вот так. Понятно. Да, я закрыл закреплю. Если что, таких две. А зачем таких две? Не знаю. Наверное, вторая, только на наклейку. Две, точно. Видимо, запасные. Так, где само письмо? Само Нет. письмо? Нам само письмо не положили. А может, странно? Так, так вот мы собираем. А где сверху то, что написано? Вот пост. Странно все как-то. А вот это вот так вот. Раз. А что за пост? Ну, почта по нерусскому языку. Два. Три. Три. Так. Я как понимаю, здесь очень много лишних Но деталей. Вот, это вот как бы письмо? Ну, как бы письмо. Вот, смотрите. Ну все, мы, мы собрали. Интересно. А зачем вот это? Ну, вот, короче, в этом конструкторе еще и лишние детальки есть. Не трогай штатив. Типа. Лишние детали, даже ли, лишняя рука. Она запасная. Да. да. Они всегда нужны. Вот, видимо, чем хорош конструктор это. то, что здесь запасные руки. Он ведет запасную руку. А чего это так? Руку, вот эту штучку. А самое интересное, что письма-то нету. Ну, пускай это письмо. Чукай вот туда. Ладно, он тут везет письмо. Вытащим руку. О! Красиво? Смотрите, не теряйте. Только нужно вот так. Нет, велосипедист еще пригодится для мультиков. Он будет ездить. Да, кстати. А, сколько, а скоро нам еще придет конструктор солдатский. Ну это будем снимать мультфильм про, про Бредово, под их бредово. Будет такой вот так. пластилиново-эстетичный. У нас уже много чего есть. Камни. Мох. Да. Качество ее елок будет. Мух? Мох. В качестве елок будет у нас эти веточки вороники. Да? Очень подойдут будет такой с эффектами. я думаю, будем над ним долго а работать. Да. Сейчас я надеюсь с ним а про мастер-морозиту часть. А, а мультиплицируем. Ну то, что смотрели на паршар, беседу на патриархах. Мы заглянули в коробочку. И там наклейки. Да, там наклейки. На, ты клей. На почтовый ящик? А я клею на письмо Оказывается, тут лишние детали А не лишних нет На, клей, Петя Петя, клей Петер А, а это ты? я? Да. Так. Там много всяких запасных штук Да, запасные штучки там Вот, вот. Все, наклеил Вот он, как красиво а у Зачем еще не так Я клею еще Вот Русатка. такой у нас почтальон, Это дядя Печкин, В молодости. Так и письмо. Подними что письмо такое. Все. А так вот сюда Всем надо. пока, всем до ну, Ладно, все подписывайтесь. Внизу. Снизу будет описание под видео. Вот на этот конструктор только на Алиэкспрессе, где его нашел. Такой же, ну он, конечно подороже, чем в магните. Если кому понравился, идите в магнит, там он еще лежит. В магнит? Да, там несколько таких конструкторов похожих. А я другой конструктор. Как да. не беру, так красиво.